Добро пожаловать! Откроем учебник на шестой странице, и тема сегодняшнего урока движение запястья и локтя в пьесе. Наконец-то мы начинаем заниматься над новым произведением. В этом уроке мы будем играть пьесу руками раздельно, фокусируясь только на движении, запястья и локтя. Это означает, что мы играем без ритма, штрихов и динамики, хотя я знаю, что будет сложно перебороть привычку игры со всеми значками сразу. Также мы играем без интонации веса, выполняя только двухмерное движение запястьем и локтем. Нам понадобится учебник Level 1, well, Supplemental Repertoire, это только проанализированные ноты, ничего на иностранном языке там не написано. Страница 1 э, через 8, и как видите, мы разбиваем пьесу на небольшие разделы и работаем над каждой секцией руками раздельно. Вам не нужно ничего выучивать на здесь задача здесь просто привыкнуть ко всем движениям рук и создать пространство в голове для новых задач в следующем уроке. Перед тем как мы приступим к совместному занятию, я хочу упомянуть о важных принципах нахождения направления но для движения запястья и нахождения но для смены позиции движения локти, о том, как подготовить концы пальцев перед занятием и дать небольшой совет по поводу движения локти в пьесе. Для нахождения направления движения запястья следуйте этому правилу. Если нота выше предыдущей ноты, ее направление будет вправо. Если ниже предыдущей ноты, влево. Например, в трейлере фа ниже соль. Поэтому фа влево и соль вправо. В аккордах выбирайте направление движения по балансу. И в репетициях придерживайтесь того же направления э, ноты. Например, если первая нота репетиции ля влево, так как она ниже предыдущей ноты си, то все ля в репетиции будут влево. Для нахождения движения локтя следуйте следующему правилу. Теперь я дам вам пошаговую инструкцию к нахождению позиции в нотах. Для начала давайте поговорим об аппликатуре. Найдите оптимальную аппликатуру, которая позволит вам менять позицию как можно реже. Для практики и более ясного представления вы можете обозначить каждую позицию скобками. А вам не нужно делать это в каждой новой пьесе, потому что руки очень быстро выучивают правильное ощущение. И как только руки запомнили новые ощущения, руки сами будут находить правильную аппликатуру в каждой новой пьесе. Так что вы интуитивно уже будете чувствовать, какая аппликатура будет более оптимальной. Когда я читаю с листа, я не просчитываю аппликатуру, потому что мои руки уже знают все, как собачка, которая находит все по нюху. После того, как вы выбрали аппликатуру и нашли позиции, переходите э, к нахождению последней ноты в позиции. Однако проверьте также остальные варианты, так как они могут быть более комфортными. Выбирайте пара параллельные движения э, запястья и локтя. Выбирайте переходную ноту на относительно сильной доле даже если запястье и локти выполняют противоположное движение. Выбирайте первую ноту, которая идет в противоположном движении к предыдущей ноте, даже если она на слабой доле. И в параллельных движениях рук, одинаковых мелодических рисунках, выбирайте параллельные ноты для смены позиции. И все остальное – это дело практики. Анализируйте и повторяйте, пока не станете чувствовать все кожей. И я объясняла детально, как находить ноты для смены позиции для движения локти в этом видео, которое вы можете найти в фортепианной Академии Пьяновал в случае, если вы не проштудировали то видео в предыдущих уроках. Убедитесь, что вы подготовили концы пальцев наилучшим образом перед занятиями. Чтобы легче э, играть расслабленными руками и при этом оставаться на клавиатуре, вам нужно развить степки концы пальцев. И постепенно вы разовьете это ощущение следуя этой программе, и позже я поговорю об этом более детально. Но пока просто убедитесь, что вы создаете наилучшие условия для концов пальцев, как бы присосавшимися к клавиатуре во время игры с пустыми и легкими руками. Итак, постригите ногти. И также создайте пока искусственную липучесть на концах пальцах соком апельсина. Здесь у меня мой небольшой малыш припряченный. Я просто помещаю каждый палец в апельсин, даю время высохнуть, и все. И последний совет о движении в пьесе. Я знаю, что мы все были научены играть шапена Шопена легато, особенно в левой руке. Но правда в том, что легато – это иллюзия, которую мы создаем на инструменте за счет динамики и педали. И когда мы интонируем с весом каждый интервал, мы создадим эту иллюзию красивого певучего кантами или звука. Но легато не означает, что нам нужно связывать и физически прилипать к каждой клавише. Это только создаст лишнее напряжение в руках, которое, кстати, и будет препятствовать исполнению певучего легато. Все это к тому, что когда вы будете видеть обведенные ноты для смены позиции и движения локтя в больших расстояниях или скачках, вам нужно отпустить клавишу, как только начинаете вести локти. То есть не цепляйтесь за эти ноты. Как видите, такая игра будет заставлять руку находиться в растянутой позиции. А это создает лишнее напряжение в игре. Вместо этого сделайте вашу руку еще более пустой, легкой на тех нотах, чтобы не держать никакого напряжения при движении локтем. И отпускать клавиши легко и без усилий. Даже если это не звучит на первых порах правильно, просто не обращайте внимания и продолжайте в том же духе. Я закрываю кисть. И когда я начинаю вести локтем, я отпускаю палец. Так что моя рука находится в естественно закрытой позиции, которая и позволяет руке сохранить свободу на протяжении игры. Вместо вот такой игры. И напомню, после выполнения движения локти, не торопитесь сыграть следующую ноту. Не делайте Вот так. Возьмите время и нежно прикоснитесь к клавишам. Теперь давайте приступим к занятию. Расслабьте руку. Прикоснитесь к клавишам. Поведите запястье нежно, без усилия. Затем поведите локоть, где указано. Вот и все, поехали. Когда я буду играть всю пьесу сегодня, я, наверное, возьму мой комфортный темп. Я не хочу играть слишком медленно, но вы должны играть в своем темпе, когда у вас есть время обо всем подумать. Потому что если поспешите, и ваши руки будут играть вперед вашей головы, это создаст путаницу, а путаница создает напряжение, так что нам это не нужно. Играйте только в медленном темпе, даже если это звучит вот так. И я буду читать с листа сейчас. Этот первый аккорд мы можем повести влево или вправо, потому что здесь нет предыдущей ноты. Но обычно рисунок первого такта будет повторяться в будущем. Поэтому если вы взглянете на третий такт, вы увидите, что к этому же аккорду мы подходим снизу. Поэтому его движение может быть вправо, так что мы выберем такое же движение для самого первого аккорда. Все украшения это мелодия. Они играются вот таким образом. Особенно здесь. Играя вне ритма означает просто играть все медленно. Пустите клавиш. нажмите паузу воспроизведения э, и воспроизведите видео каждый раз когда вы видите это указание. И повторяйте столько раз, сколько вам нужно. Я играю все в пианисимо, а я все еще могу комментировать во время игры, потому что я ничего не представляю и не интонирую во время игры. Просто нежно прикасаюсь к клавиши после вида запястья. Здесь, видите, запястье вправо и локоть влево. Теперь здесь у нас скрытая как бы мелодия, поэтому чувствовать э, эту мелодию я бы посоветовала выбрать движение запястья, следуя этому же рисунку вправо влево влево, вправо, влево, влево, вправо. Следующая страница, здесь и также на соль, вы можете повести локтем. насколько выпуклое движение локтя вам не приходится догадываться где я выполняю движение